Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Карина Цонина, и хочу вам рассказать о чудо-эффекте. Куда же я попала? Я попала к Олегу Будвину, город Москва, и пришла я с проблемой менее пальцев, и, собственно, у меня на МРТ выявили такую проблему, в общем, мне нужно было поставить позвонки на место, шейные позвонки, вот, и фактически я пришла, мне было больно везде, вот, я понимала, что нужно что-то с этим делать, и Олег сделал чудо, вот. поэтому, конечно, я сейчас после сеанса, и я до сих пор прихожу себя, <смех> вот, и чувствую себя окрыленной. Я хочу поблагодарить Олега за проделанную работу, и, конечно же, я обращусь к нему еще раз, и не один раз, и хочу хочу сказать о том, что он прекрасный человек, он мануальный терапевт, можете называть его как угодно, после первого сеанса для вас он будет... Может быть, обретет какое-то новое название. Для кого-то, может быть, он врач, для кого-то терапевт, для кого-то мануальщик, для кого-то костоправ. Это уже вам, наверное, решать, с какой проблемой придете вы. Поэтому хочу вам пожелать. Хочу сказать, что после первого сеанса, так как у меня были, ну, не менее пальцев, у меня... Болела. Вот да. эта часть покажу. Вот эта часть. И здесь я да, и шея. И уже после первого сеанса я сейчас себя чувствую просто прекрасно. Я не чувствую той боли, которая была и в позвонках. То есть Олег вытянул мне позвонки, и пальцы сейчас приходят уже в норму, я уже не чувствую такого, не менее как было, когда я пришла. И, конечно, нужно время для того, чтобы они ну, восстановились, наполнились кислородом, там, да? В общем, эффект на лицо с первого сеанса. Поэтому, дорогие мои, если у вас есть какие-то проблемы а, с вообще с вашим организмом, вы нуждаетесь в массаже, вы нуждаетесь в данной терапии. И, возможно, вы услышали сейчас те проблемы, которые вас волнуют, обращайтесь к Олегу Гудвину. Мой вам совет. Всем хорошего дня, вечера, ночи. Пока-пока.